9 9 подписчиков каждый кто сейчас подпишется ребят я вам буду очень благодарен спасибо огромное заранее запомните на мой канал подписаны только самые лучшие люди кто кто плохой Кнопка подписки не работает и лайка, понимаешь? Илюха, еще 120 рублей. Спасибо огромное! Спасибо огромное, Илюха! Давайте, ребят, Понимаете, давайте! У меня не слов байк. нету! 1100 лайков за 35 минут Я только что говорил, что 1000 лайков набралась Вы наставили уже почти 1200 Вы понимаете? Спокойствие 80 человек осталось 80 человек! Нет, тут надо музыку погромче! Я не могу! Почти 1200 лайков! Четыре лайка и уже будет 1200 лайков! Я смотрю на это, я не, пред... я не понимаю, это реально у меня на стриме. Я не понимаю. Я не понимаю. Один лайк, один лайк и будет еще 200 рублей <свят> <свят> О, стрим только начался всем хулиганов здравствуйте с вами Адомер я слышал видос 1200 лайков ребят спасибо огромное спасибо огромное 75 подписчиков <свят> О Опа. 75 о, подписчиков. О, о, о, у о, меня о, чат сломал. Мама, это тихо! Подождите, а чат вообще есть? Метр почти. Да, чат есть, а у меня, Мама, у меня чат не идет. Вы мне чат сломали! Посмотрите, я вам не буду брать! Вы мне чат сломали! У меня чат не грузится! Вы что наделали? чат не работает! Ладно, давайте я обновлю страницу. О, чат, чат, чат, чат! Я вижу чат! Ура! 60 подписчиков осталось! за год мы с вами набрали 100 тысяч ну как 100 тысяч 98 тысяч подписчиков мы набрали за год ребят заранее хотелось бы сказать всем огромное спасибо к сожалению этот стрим не смогу оставить в открытом доступе потому что нет я его оставлю но вы его пересмотреть не сможете youtube не сможет просто обработать 100 часов стрима youtube не сможет обработать 4-дневный стрим Ну ладно, спасибо, что чат вернули, ребят. Так, сейчас, сейчас. Ой. И что я сделал? Дурак гамму сломал! Вот так вот. Я гамму сломал! Ладно, сейчас попробуем, подождите. Немного Мама, Мама, кречишь. Издели давайте, давайте, 55 подписчиков. Да, просмотры останутся, да. Еще 150 рублей, спасибо огромное. Там это был. Всем хулиганам здравствуйте, с вами я Домир, и сегодня я... С... Ребят, второй гриф варпнел. Давайте. 47 человек. яй яй Я не знаю, как реагировать. Я реально не знаю, как реагировать. Ребят, один лайк и будет уже 1300 лайков. Вы что делаете, а сегодня? Когда тебе привезут серебряную кнопку, должны в течение полугода. Ребят, оцените этого деда Мороза по десятибальной шкале. Согласитесь, а, у него даже мозги я есть. Ведь тоже как в да. Да. Видали? Да, тут он мозги даже есть. Короче, у тебя тут целая комната была кинопленка. 10 из 10. Ну, я это, также это считаю. 1300 и... лайков. Да. 34 подписчика. Да, Просто 34 подписчика. Жив, Чё, 20, 30, 30, 30. Нет, ну тут, подождите, давайте музыку подберем. Да, Сейчас, ну Это тут 30, музыку 30. нужно подобрать. Да? Не, не работает так. А И вот это вот пойдет, с нами, наверное. Тридцать человек! Заскриньте кто-нибудь, кто когда будет 9-9-9-9-9-9! Двадцать три человека! Двадцать! 20. <служивание> 20. <пошли>, да <служивание> тихо, мама! Ещ и 20 рублей! Там было. Всем кульган, здравствуйте! С вами я домер. Пятнадцать. Пятнадцать. А 12 8, 8 подписчиков раз, с моего, да? Я не могу Я не могу Подождите Подождите ...перевести в бред на человеческий язык. А когда заканчиваешь, понимаешь, что солнце уже... Три, два, один! Сто, тридцать! Ну, ну, ну, покажись! Пожалуйста, покажись мне!